Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я покажу как сделать розочки из ленты органзы для резиночек. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла ленту такого красивого розового цвета. Ее ширина 2 сантиметра Мне понадобилось на 3 розочки 252 сантиметра Чашелистики я буду делать из узкой ленты, ее ширина 6 миллиметров, а вот эти зеленые листики я буду делать из ленты шириной 12 миллиметров. Украшу букет ягодками и колосочками. Их я буду делать из 8 и помогать не будет обычная рыболовная леска а бусины возьму диаметром 6 4 и 3 миллиметра еще для работы нужна металлическая линейка у моей линейки ширина 25 сантиметра можно взять и ширину 2 сантиметра Нужны зажигалка, пинцет, иголка с ниткой. Композицию я буду ставить на резиночку. Нужен фитровый кружок диаметром 3 сантиметра и резиночка. Ну и конечно же нужен клеевой пистолет. Итак, отрезаю один отрезок длиной 42 сантиметра. Левый край я оплавляю как есть, а правый край срезаю по диагонали. Срезаю уголок. И тоже обрабатываю его от него. Теперь этот уголок я прикладываю к нижнему краю линейки. А свободным концом буду обвивать вокруг линейки. При этом делаю нахлёст. Вот здесь примерно 3 миллиметра. И так делаю на каждом битке. Теперь я возьму зажигалку и буду нагревать огнем места, где у ленты нахлёсты. Здесь нужно работать очень аккуратно, потому что лента плавится легко и просто. Поэтому очень быстро нагрела и придавила пальчиками. Все. Теперь сниму эту ленту. Вот так зажимаю пальцами. И вынимаю линейку. И получается у меня вот такая деталь. Края распались, но это не страшно. Теперь я прошью ленту по нижнему сгибу. Теперь я ниточку растяну, у меня получается вот такая деталь. И теперь будем делать бутон розы. Наношу немного клея и пинцетом зажимаю и здесь я сворачиваю, прикладывая усилие, то есть плотно наворачиваю на пинцет. У меня получается вот такая серединка бутончика. Еще наношу клей, и это расстояние я уже буду заворачивать очень свободно. А там где клей пальцами прижимаю сильно. Теперь немножечко соберу ленту на нитке. Видите? Бутон раскрывается и приклею оставшийся кусочек ленты. Обжимаю основание лент розы. можно ниточку срезать и выне пинцет. Для бутона нужны чешелистики. И сейчас я покажу, как их сделать из узкой ленты. Из этой ленты я делаю петелечку. Вот так. Вверху получается треугольничек. Я его прижимаю пальцами. У меня получается вот такой листик. Отплавляю срез. И все. Чашелистик готов. В готовом виде этот чашелистик должен иметь 2 сантиметра. И их нужно 4 штучки на один бутончик. Если у вас получится длина немножко больше, это не страшно. Вот сейчас я уже приклею чашелистик на розу. Выбираю место, где у меня сходятся лепесточки. Наношу клей. И приклеиваю этот чешелистик на нужную мне высоту. Вы видите, он длинный. Значит, лишний кусочек я просто срезаю. И таким образом я приклеиваю остальные чашелистики. три бутончика заготовлены и теперь приступим к заготовке листиков я складываю ленту лицевой стороной внутрь а длина сгиба немножко больше трех сантиметров здесь я срежу уголочком край и срез оплавлю огнем А теперь нужно листик вывернуть на лицевую сторону. Я это делаю при помощи пинцета. И буду делать 14 таких листиков на одну композицию. А теперь сделаю вот эти ягодки. Для этого я отрежу кусочек лески, примерно 10-12 сантиметров длиной. длину. Возьму бусину диаметром 6 миллиметров и одну бусинку диаметром 3 мм. Нанесу их на леску и теперь правый конец вдену в большую бусину. Кончики лески я выровняю. А положение босев закреплю горячим клеем. Лишний клей тут же снимаю пальцами. Он хорошо отделяется. И это легко делается. И таким образом я делаю 12 ягодок. И еще я сделаю колосочки, так я их назвала, вот эти украшения из белых бусинок. Делаю точно так же, как в первом случае, используя бусины 4 и 3 миллиметра. И точно так же потом фиксирую их на леске. Для одного букета надо 5 штук колосков. Теперь соберем листики с ягодками. Я беру три ягодки, составляю из них пучок и этот пучок можно скрепить клеем. Теперь я наклею листик на листик, вот так. Располагаю ягодки как мне нравится и приклеиваю их. Для ускорения процесса использую пинцет. Клей очень быстро застывает. Лишнюю леску я срезаю. Нужны два таких листика и два листика с колоском. Делаю точно так же. Как второй вариант весь этот пучок накладываю на листики и наношу клей. Все результат тот же самый. А теперь сделаю украшение, которое у меня оставлено в центре букета. Это три колоска и две ягодки. Вот они. И приклею их на один листик, а вторым накрою сверху. Листики нижней частью друг к другу. Теперь соберу весь букет. Это первый ярус листочков. А теперь я поставлю второй ярус. Этим я придам объем и пышность букету. Вот четыре листочка сверху. Ну и теперь приклеиваем бутончики. Бутоны я клею под углом и в центре композиции помещу украшение. Проверю, как это все стоит, наковато высоко, значит нужно немножко обрезать основание. Ну вот, букет и готов. Благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии. Вопросы? Кому понравился мой мастер-класс? Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Вот такие резиночки получились у меня. Получатся у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!